Всем привет! Сегодня расскажу о новой фишке под названием спонсорство. То же самое, что вы перечисляете денежку по реквизитам, только это будет делаться ежемесячно. Этот сервис предоставляется YouTube. Значит, как это выглядит? Вот здесь на канале появится примерно вот такая кнопочка «Спонсировать». Ну, наверное, видели на других каналах. Иногда она выглядит таким образом. При нажатии будет предложено выбрать один из трех уровней – я их пока три сделал. Это 49 рублей, 249 и 699. При нажатии на эту кнопочку у вас выйдет вот такое окошко, где слева вы выберете один из трех уровней с соответствующей суммой, которая будет перечисляться с ваших реквизитов на аккаунт YouTube моего канала. Значит, средства будут списываться регулярно, раз в месяц. Отказаться от спонсорства можно в любой момент. После того, как выберете уровень и нажмете «Спонсировать», выйдет вот такое окошко. Естественно, там будет НДС вычитаться. Так что, если вы хотите реально канал поддержать, то под каждым видео есть реквизиты. А так, этот сервис удобен тем, что вам не нужно каждый раз вводить реквизиты. И плюс вам еще будут доступны некоторые бонусы. Значит, Для оплаты можете использовать банковскую карточку. Kiwi кошелек либо аккаунт paypal какие бонусы получают спонсоры ну во первых специальный значок который будет показываться рядом с вашим комментарием и в сообщении в чате их всего 6 штук и их цвет зависит от срока спонсорства также станут доступны специальные смайлики я их потом поменяю возможно вы предложите какие-то свои Бонус для первого уровня открывается доступ к чату для спонсоров это вот закладки сообщества Будут определенные записи, которые видны только для спонсоров. Но ну, мы тут, наверное, будем опросы производить со спонсорами. То есть их голос будет решающим в решении каких-то вопросов. Бонус для второго и третьего уровня – это показ имени спонсоров в конце каждого видео. Буду вставлять картинки или видео со списком всех спонсоров второго и выше уровней. И для третьего уровня – это имя спонсора в бегущей строке во время прямых трансляций. Сделаю специально бегущую строку, где будут... Ну, сначала, наверное, все спонсоры, а потом топ-5 только. Для, для высших уровней спонсорства доступны все бонусы предыдущих уровней. Значит, вот такой значок появится в комментариях. Сразу будет видно, что это спонсор канала. К нему будет особое внимание, само собой. Цвета значков будут различаться в зависимости от срока участия спонсора. То есть новый спонсор это зеленый, больше месяца бирюзовый ну и так далее, вплоть до красного, более, более двух лет. Также напоминаю, что во время прямых трансляций и презентаций видео работают чаты и там доступна кнопочка для поддержки, для отдельной поддержки автора канала. После ее нажатия выйдет вот такое окно, где вы можете отправить супер стикер или отправить сообщение, которое будет выделено в чате. На будущее планирую сделать еще больше уровней, 4 и 5, то есть их всего максимум 5 можно сделать. Один из бонусов для спонсоров скорее всего будет это доступ к видео только для спонсоров то есть ролик будет виден всем пользователям однако смотреть его могут только спонсоры в общем чем интересна эта штука тем что данные платежи будут являться ежемесячными это будет реальная ежемесячная поддержка канала. также хочу обратиться к владельцам других каналов именно те которые занимаются право защитой. если вам необходимо монетизировать канал или подключить такие сервисы как монетизация спонсорство прямой эфир настроить можете обращаться всегда помогу ну и хочу сказать что все полученные средства пойдут обязательно во всеобщее благо ну естественно на себя буду немножко тратить это еда одежда самый минимум а все остальное для развития правозащитной деятельности во всеобщее благо благодарствую